Сегодня, вчера и сегодня провел два чудесных дня на семинаре по внутреннему видению. Для меня это не первый семинар, который в таком формате, но хочу отметить, что минимум для себя 10 новых техник я нашел. Для тех людей, которые ищут новое знание, пытаются найти себя, я очень рекомендую этот семинар. Большое спасибо. Всем До свидания. Увидимся.